Всем здравствуйте, с вами команда компании Куга. В городе Одинцово переоборудуем сейчас мойку самообслуживания, четырехпостовую. Клиент решил поменять предыдущую версию мойки на более усовершенствованное оборудование, где уже большой экран, светодиодный, где более расширенный функционал с картой клиента. На всех четырех постах акварий с генератором QR-кодов. Меняются полностью все магистрали, пистолеты. АВД остается то же самое, потому что оно, в принципе, как видите, неубиваемое. Космос, клиент устанавливает. В технической комнате тоже идет монтаж нового, более усовершенствованного оборудования. Частотные преобразователи. У клиента здесь будет стоять космос. Резервуар остается же самый. Теплая вода. Всем хорошего дня, чистых машин и хорошей погоды. Всем здравствуйте! Идет у нас завершающий процесс переоборудования, мойки, силовые щиты подключены, работают. Вот мы видим новые столы, АВД собрано, работает так. Тут мы видим регулятор с тотал-стопом, сбросные клапана подключены, уже работают. Пульты управления уже, как видите, тоже работают. Эквариин с генератором QR-кодов тоже работает. Повесили новые баннеры с инструкцией четыре поста подключены первые клиенты приедут снимем тоже для вас видео можно пару вопросов задать Раз в неделю, я здесь давление хорошее пена нормально хорошо смывает если вы получите сейчас карту лояльности у вас будет уже скидка еще Благодарим, благодарим. хорошо вам Он спасибо почаще здравствуйте часто сюда заезжаете ли В принципе, себе еду постоянно эту давление нравится да а пена да, отлично. Видели карты лояльности и их банковские? То, да, я как раз сегодня уже приобрел. А, да? И, и получил свою скидку. Все, супер, <с отлично. <с Спасибо <с большое. Мы сейчас добавили карты лояльности. Mm -hmm. Если вы еще не приобрели, вы приобрел можете уже. приобрести, и там скидка будет уже. Заметили? Mm -hmm. да, да, да. Хорошие помывки. Благодарю Магомеда за интересную презентацию и в свою очередь хочу предложить акцию. Все наши партнеры, которые уже когда-либо приобретали у нас оборудование, могут обратиться к нам и получить от 7 до 15% скидки на переоборудование либо до оснащения своей автомойки. Отдел продаж работает каждый день без перерыва выходных с 10 до 19. Звоните нам!